Так, да, точно, так точно, а, его зовут Николай Недворай, окей, проклятые крысы, да ладно, успокойся, да всего лишь крысы. Какой ты, какой ты нафиг священник, ты боишься даже крыс А если тебе скажут, короче, изгонять дьявола, там проводить, короче, а, как ее там называют, блин, как она? А, забыл, экзо... Экза экзорцизм да николай, николай подожди меня а николай ну что ты подожди меня сейчас однако до тебя всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и мы продолжаем с вами а, рубрику бесплатные игры и продолжаем с вами Хоррор uh, квест проходить, uh, пролог, бесплатный пролог, бесплатную демку хоррор квеста под названием Сант Катар, uh, вроде как, The Yellow Mask. Yellow Mask это желтая маска, да-да-да. Желтая маска в комментариях написали, но я в прошлой серии да, подумал, подумал об этом, но не сказал. Я где-то глубоко в голове свои подумал, но не сказал. Итак, короче, у нас... Uh... Чувак. Э -э, предположительно, муж сестры, пропавший нашей, блуждает внизу, пошел вниз, короче, он нас сюда не пускает. Я еще не смотрел весь этаж. Моя Библия должна быть где-то здесь. Окей, э -э, нужно найти Библию. Давай искать Библию. Мы в этой комнате еще не все осмотрели. Окей, здесь есть дверь. Открыли окно, здесь есть дверь, короче. Дверь ведет на балкон, скорее всего Сначала нужно найти ключ Ключ, окей Так, что у нас есть? Так, портрет мы смотрели, да? А, нет, мы вот эту часть мы не смотрели Мы посмотрели, картина по пошла пятыми Но злобный взгляд мужчин на ней до сих пор Различим Окей, мы посмотрели вот эту вот сторону Короче, где верстак так Начинаем вот отсюда, мы не смотрели Это очень что? Огромное сердце? Да, реально огромное сердце. Надеюсь, оно не настоящее. Окей, <с till seizures> okay. надеюсь, оно не настоящее. Так, скульптуры. Взглянем на скульптуры. Мужчина погружен в глубокую печаль. Ужасная сыпь покрытая... покрывает его лоб. Окей, а второй. Напоминает одного мужчину, который ходил в нашу церковь. Ходил, а потом ушел и больше не появлялся. Из него, знаешь, сделали, короче, скульптуру Его убили и сделали скульптуру Почему нет, почему нет Это же все таки хоррор Это хоррор квест Хоррор квест, просто хоррор квест Так, э -э -э, кровать Желтая покрывала, смятая лишь с одной стороны кровати Значит, на этой стороне никто не спал Бля, ты просто сыщик, мать твою Просто сыщик Потому что не спали на одной стороне. Не задумывался, нет? Друг на друге лежали и спали. Так, я никогда не встречал этой женщины, но мне кажется, что я где-то уже видел ее. Мне не нравится это чувство. Я никогда не встречал этой женщины, но где-то я ее видел, короче. Интересно. Очень интересно. Так. Странно. Это не книги, просто болванки с пустыми обложками. На корешках нет ни названия, ни цифр. Моей библии здесь нет. Да ну, ладно, просто обложки стоят. Просто тупо, смотри, целая полка, короче, пустых книг, типа, да? Пустых, короче... Прикольно. Так, окей, сумка-кровать. Сумка. Сумка того чувака. Я не знаю, как его зовут, потому что вот мы можем, кстати, за него заигр... поиграть. Сказали ли он правду? Он Сказал, она пуста. Она! Но зачем Виктории брать его вещи? Не вижу смысла. Так, окей. Так, что нет, Николай? Нет тут твоей жены, и спорить... Э, наверняка она выскользнула из дома, пока Бринальдик держал тебя наверху. И что теперь? Пойдешь по ее следу? А, Николай, точно, Николай! Кто знает, вдруг, твои таблетки у нее. Но если брак тебя хоть чему-нибудь научил, ты знаешь, что она всегда ждет от тебя самых очевидных поступков. Для начала просто осмотрись. Так, точно, так точно. Его зовут Николай Недворай. Окей. Сначала просто осмотреться. Скульптура. Все по кругу, все по новой. Ослепленный мертвец. Угу. Мы, кстати, повыковывались у него во рту, там вот этого ослепленного мертвеца, визжащий человек. А он он знает название этих скульптур, получается. Окей. Так, а куклы? Ну и увлечению у их хозяина. Все эти куклы ничем не запоминаются, кроме тех двух на задних рядах. Про безголовую я вообще молчу. Взять бы тебе одну из них свою в коллекцию Какую выберешь? А, так, какую выберешь, рогатый идол или венценосный идол? Возьму рогатого Недобрый выбор Рогатая кукла образ дьявола Здесь как бы... Ну-ка, что тут у нас? Коричневая сумка? Не просто сумка, а сумка Бенедига. Что Бенедика. она тут делает? А внутри что? Спросите so have, себя yeah, сам и подумай. Библия там, Библия. Библия там. Значит, а, здесь а, я читал то, что... Каждый твой выбор повлияет, короче, на... Ход событий игры. Ну, это, в принципе, как бы стандартная, да, для квестов штука, в принципе. Вот. Так что я выбрал, короче, куклу дьявола, и я стану, наверное... Николай станет, наверное, на сторону дьявола. Ну, возможно... А чё нет-то? Возможно? Почему нет Фреска. Это огромное дерево, с его веток свисают трупы, а корни обвились вокруг груды черепов. Сами ветки служат ключницей. На одном из крючков, словно и болтается одинокий ключ. О, о, ключ, ключ, отлично, ключ, короче, от двери. Шикарно. Ключ от двери. Ключ от двери мы нашли. Возможно, он открывает какую-то дверцу. Я знаю, какую дверцу он открывает. Так, погоди, стой, стой. Да куда побежал ты, индюк? Стой. Я знаю, какую дверцу он открывает. Он подходит к скважине двери, но не проворачивается. Ёпта. Ну ёпта. Так, а можно здесь... Even... Как мне вообще такое в голову пришло? Не знаю, обмотать, обмотать ключ одеялом? Так, не проворачивается. Угу. Если он не приворачивается, значит... А, о нет, он говорит вставляется. Если бы там с другой стороны стоял ключ, значит он бы просто не воткнул его в замочную скважину. Не проворачивается, надо смазать чем-то, наверное. Скорее всего. Скорее всего смазать. Так, окей. Комод. Заперто. Ключ? Или этот ключ подходит ко всем дверям, что? Ли? А, да, ладно, ужас, какой груда мертвых, в смысле мертвых, мертвых в комоде? Да ладно, успоко... проклятые крысы! Да ладно, успокойся, да всего лишь крысы. Какой ты, какой ты нафиг священник, ты боишься даже крыс? Ты всего боишься? Она шмыгнула в дыру в стене. Ты всего боишься? А если тебе скажут, короче, изгонять дьявола, там проводить, короче... Euh, как ее там называют-то? Блин. Как она? А... О, забыл. Экзо... Экзорцизм, да? Проводить экзорцизм. А зачем вообще держать груду выпотрошенных лягушек у себя дома? А, <in> лягушки... <cork> <teeth> Мертвые лягушки. Ну, какой-то обряд, наверное. Я думаю, да. Комод. Так, погоди, он закроет его. Он, наверное, его сейчас закроет. Ладно, чтоб не его не ало. Окей. Груда мертв. А погоди. Одеяло. Может кучу одеяла, короче, запихать лягушек. Наоборот, в одеяло запихать кучу лягушек. Нет, нельзя рисковать. Ты чем рискуешь? Испачкать одеяло? Ладно, пофиг, чтоб не воняло, короче, закроем. Так, мышь убежал куда-то в дыру, но дыра... Глаз такой, у скульптуры. Так, окей. Дышать нечем. Запах затлости просто омерзителен. Виктория! Николай, что-то творится. Лучше проверить, что там внизу. А в смысле, а что проверить? Погоди. Просто старая одежда. Вот лишь плесень. В смысле проверить? Внизу Николай. А, ну типа, это он типа сказал, что все, теперь разрешено спуститься вниз, да? Это окно находится Аккуратно над выходной дверью На входной Этот лжец сказал, что он меня позовет Николай, подожди меня, а? Нужно его остановить Николай, ну что ты? Подожди меня Сейчас я доковыляю до тебя Так, окей Здесь мы все смотрели Опа Ручка. Это же моя сумка. Я, как она оказалась на полу, Николай. Ну-ка возьми. Сумка вся мокрая, липкая внутри. Не лежат мои щетки и ручка. Все остальное пропало. Похоже, Николай все это время знал, где лежит моя сумка. Значит, она у него. У него моя Библия. Или же она у Виктории? Не, я, натра... Не я натравил ее на него. Это Николай натравил ее на меня. Может быть, это все часть заговора против меня? Ей всего лишь нужно было привести меня в это место, словно вывести куклу на сцену. И теперь они лишь дергают за ниточки, заставили меня переночевать в этом доме, забрали мою библию, спрятали сумку, а теперь еще и это. Как мы... Как... А сейчас он уподобляется и Николай пытается от меня скрыться. Как много, как у тебя много просто подозрений, как, он просто, знаешь, у него это, как болезнь-то это, знаешь, паранойя, паранойя у чувака, просто паранойя, жесткая причем паранойя. Так, ладно, я так полагаю, надо идти э, на улицу. Просто жесткая паранойя у чувака. Я не удивлюсь, если в конце игры, короче, окажется, что он вообще поехавший. Просто поехавший. Так, окей. Окно. В окно. <смех> Вышли и посмотрели в окно. Такое чувство, словно загадываю в чей-то склеп. Нормальный дом, не ссы. Вот ничего ему не нравится. Просто ничего ему не нравится. Ограду обвили засохший колючий куст. Похоже, весь дом оброс этими колючками, словно терновым. Так, это то же самое, скажет, да? Понятно, Понятно. терновым венцом. Так, окей, а -а -а. дверь. Там сидит чувак. Наверное, это наверное, это Николай. Ну, это Николай, наверное, там сидит Земля. Николай! Николай! Ну шо ты там? Я кое-что искал. Серьезно? Куча листьев на земле за домом. Прекрати это безу... Прекрати эту безу... Кто там? А кто-то еще есть? А это Виктория, наверное. Успокойся. Успокойся. Зачем ты все это делаешь? Бенедикт, послушай. Нет, я слушал твою ложь, пока был в доме. Теперь ты будешь слушать меня? Ладно. Я весь внимание. Uh, так, мне совершенно я... ясно, что вы оба задумали. Все еще задолго до этого проклятой поездки. О чем это ты? Сейчас объясню. Так, uh, как бы ты описал этот город? Где моя Библия? Опять ты с этой Библией. Где ты ее сам потерял, небось? Не переживай так, сходи в город, новую купишь. Мне не нужна новая. Мне нужна моя Библия. Отцовская Библия. И никому другому нельзя носить ее с собой. Да что там, даже трогать ее нельзя. Ни сестре, ни тебе, ни даже отцу Имре. Я знаю. Успокойся. Виктория уже давно мне рассказала. Как бы ты описал этот город? Он что, похож на святыню, скрытую в горах? Но... Он манит, не правда ли? Кто вообще так считает? Тайное сокровище этих гор. Это ее слова. Так Виктория пыталась заменить меня в эту поездку с вами двумя. И что она сделала, когда я отказался ехать? Пошла к моему наставнику к отцу Имри и сразу и сказала, что Той Калар что-то... Она убедила его в этом, и мне пришлось ехать. Но сам я так и не поверил ее словам. И Господь-свидетель правильно думал. Да, мы и сами все поняли. Едва прибыли в город. Ты про этот ритуал на площади? Мне он даже понравился. И поездка, и этот дом, и все вещи пропали. Это все ваш злобный замысел против меня. Замысел? Против тебя? Ты вообще себя слышишь? Теперь понимаю, почему Виктория так переживала за твое здоровье. Да реально, он просто, он реально просто вот параноик. Просто тупо параноик. Так вот, почему мы сюда приехали. Вы хотели, чтобы я выставил себя безумцем? Думаете, положить меня в больницу? Ты все не так понял. Успокойся. Не так понял? Ты все это время знал, где лежит моя сумка. Это Виктория спрятала мою Библию там, а ты просто достал сумку, когда проходил мимо. Моя сумка вся липкая. Ты что, туда слюни напускал, пока копался в ней? Бенедикт. И где она? Прячется в лесу? Ты знаешь где? Само собой знаешь. Она, наверняка, тебе рассказала, что без нее я ни на что не уеду отсюда. Ни за что не уеду. Ни на что. Зачем тогда я прятаться от меня? Потому что знаешь, что я не могу уехать без нее. И хочешь, чтобы я больше помучился в этом проклятом месте. Это сейчас и происходит. Вы хотите, чтобы я промучился тут до последнего? И что же вы делаете, чтобы я не покинул город? Правильно, крадете документы из моей сумки. Но знаешь что? Перед отъездом я заставила ее покляться на могилах наших родителей, что она при первом же слове немедленно отвезет меня в Будапешт. Так что я не сошел с ума, представь себе. Когда вы уже наконец оставите меня в покое, что она еще хочет? Сосвернить могилы наших родителей? <связывая> Это ты верно подметил. Я бы не назвал тебя сумасшедшим, но ты все не так понял. Дай-ка я скажу тебе, что случилось на самом деле. Думаешь, я поверю тебе? После всего, что уже случилось? Обокрали нас с тобой, Бен Когда я проснулся, то решил, что это вы с Викторией украли все мои вещи, в том числе морфий. А потом спустился вниз и нашел твою сумку на полке за куклами. И в ней, в отличие от моей, никто не рылся. Так значит, я был прав. Виктория положила туда Библию, а ты? Нет. Я нашел мне лишь ручку четкий и вот это. Это что, человеческие глаза? И кто из нас сошел с ума? 30 свиные глаз в свиной кишке. Уж, ужас еще какой. Ну, удивительно, от чего сумка вся такая липкая. Что за безумие. Он лжет. А еще вблизи от него исходит неприятный запах. Небось положил сюда, чтобы посмеяться Сделал дело и решил оставить тебе подарочек на память И кто же это сделал, по твоему мнению? Хозяин таверны, конечно Который ждал нас весь день, чтобы отдать ключи от дома? Зачем ему уйти на такое? И почему он забрал все, но оставил мои четкие ручку? Потому что же, почему решил засунуть в сумку эти свинные глаза, наверное Понятия не имею, откуда у него кишка, но эта история просто бред сумасшедшего Тогда где сумка Виктории? Как ты это объяснишь? Если нас обокрали, но оставили сумки на месте, то где ее сумка? Может, Виктория взяла ее с собой? Я заметил, что покрывала на вашей кровати было помято лишь с одной стороны Признайся уже, Виктория не спала там прошлой ночью Она сделала все, о чем вы с ней договорились, а затем, затем сбежала Прекращай уже! Мир вокруг тебя не вертится! Не знаю я, где Виктория Когда я проснулся, ее уже не было Действительно, задрал, про просто задрал Как же странно пахло от Николая Я только что понял, как же пахло в шкафу наверху Он ходит в чужой одежде Наверняка взял ее оттуда я пойду и все верну, не переживай. А ты просто останься здесь и жди Викторию. Что? Постой, нет, тебе не следует. Он хочет встретиться с ней в городе? Или она затаилась в лесу и ждет, когда я уйду? Что мне делать сейчас? Мне идти пора, Морфи нужен. Чего тебе еще? Так, я пойду с тобой, я подожду здесь. Окей. Я пойду с тобой. Нет, э, наверное, мы еще здесь не все осмотрели, короче, в принципе, да? Или... Для да какого хера, да? Вдруг она там реально э, с этой Викторией встретится. Э, и мы тут как тут. Короче, давай, я пойду с тобой. Ты о сестре подумал. Если ты пойдешь со мной, то когда она вернется, она окажется в этом доме совершенно одна. Мы можем оставить ей записку. Что? Что твоя Библия? Я тебя о чем спрашиваю? О том, где она? Что, пропала? Надо, really же. Надо же. А я думал, что у тебя никогда ничего не валится из рук. Да ладно. Мы ему, короче, с прошлой серии, просто с прошлой серии, И вот эту серию, короче, толдычим, толдычим, толдычим, толдычим про Библию, короче. Он такой, спустя сколько уже полчаса, да, там, ну, если суммировать, да, первую серию, и вот эту, спустя полчаса такой, а что у тебя Библия пропала, или что? Ради святого, нет, у меня ее нет. Небось, наш вор над тобой милостился. Если бы он не украл мой морфи, я бы не нашел твою Библию. Она в комоде наверху. И успокойся, я ее не трогал, клянусь. Почему ты сказал мне только сейчас? Думал, что ты нашел ее, когда я спустился вниз. Ничего страшного. Сходи за ней, и мы пойдем в город вместе. Ты почему-то молчал. А, если это правда, я она на самом деле там, ты уже соскренил ее. оставив лежать в горе трупов. Из всех мест в этой комнате я не глядел лишь в той куче вещей. Нужно убедиться, что на, это, на этот раз там. Короче, там, там, там. Беннадек, не заставляй меня ждать. Короче, либо он специально отправил нас в дом э, за Библией, чтобы свалить в город. Вот. Либо действительно так, как он говорит... Сейчас глянь. Да, давай то беги уже, унылый. Дергается, как этот. This... Я слышал этот жуткий звук столько раз в своей жизни. Какой звук? Я ничего не слышал. Я не слышал ничего. А, а чё лягушки-то вывалились? Я же закрывал, да, кому? Лягушки, одни лягушки Я вообще не трогал лягушек Почему же тогда они вывалили снаружи? Под грудой лягушек что-то лежит Очень похоже на... А что потемнело? Видел, да? Моя Библия! Этого бы никогда не произошло, если бы Решил заглянуть Опа николай николай ты где ради бога ответь мне николай Ля, не нужно выбраться отсюда пока не слишком поздно просто слышал да это, это не Николай, просто такое ощущение, как будто, знаешь, чувак идет и волочит волочит ногу. Ногу там, да, наверное, волочит. Или труп волочит кто-то. Так, ладно, Библию мы нашли. Четки. У нас, кстати, есть четкие. Они отгоняют от меня тьму и слуг. А, и ее слуг. Так, окей, ручки. Подарок, который вручил мне генерал Ордена после семи прекрасных лет, проведенных в Ясной горе. Я, еще, я все еще помню, что сказал мне отец Слово в слово Теперь эта Библия часть тебя Ты должен беречь ее любой ценой до самой своей смерти Понятно, почему он Так дорожит ей, короче Так, нужно выбраться, наверное А, у меня нет У меня нет ключа Дверь заперта, да? Ну давай, спустимся вниз А здесь убить могут вообще? Да какой ты долгий-то <ав identificatory> а, чуть никого, да? Так, это мы смотрели. Может, полку уже возьмешь, а? Она мне не нужна. Да в смысле не нужна? Ты слышал, что здесь творится, короче? Отбиваться, чем будешь? Библией? Так, ладно. М -м -м. Пойдем к, к, к Николаю. Николаю, пойдем! Пойдем в город с Николаем. Что тебе надо? Know, <сосмотрим> я даже не знаю, был ли это Николай. Здесь все откуда на тепло. Пытаешься снова от меня скрыться? Я не могу сидеть в этом доме, сложа руки. Нужно отправиться в город, и отыскать Викторию, если она здесь. Это могла быть она. Или Николай. Или вообще кто угодно. Боже мой, не знаю, не знаю, что тут творится, но мне нужно поскорее выносить отсюда ноги. Так, а... Николай все-таки свалил. Я же говорю, он специально, ну, как бы, он не соврал насчет Библии, но он специально отправил нас наверх, чтобы уйти в город. Так, давай посмотрим, что там с землей. Что там делает Николай? А, Николай делает. Листья как листья, откинутые, разбросанные, сваленные в кучу. Мои документы. И документы Николая. Может быть, это они их тут спрятали? Ничего не понимаю. Зачем вообще спрятал мои документы именно тут? Да и свои в придачу. Так, а теперь я сам ни хера не понимаю. Николай сидел там, короче, и спрятал свои документы, его документы. Мои документы, выданные Венгерской Народной Республике в 1982 году. Документы Николая, сейчас его глаза выглядят по-другому. Как-то тускло, что ли. Короче, теперь я вот реально не понимаю. Я уже все тут осмотрел. окей. Окей. Мне нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Ладно, ключ здесь нужен, и ключ, короче, на балкон нужен. Так, хорошо. Дом, в принципе, мы осмотрели, да? Как бы. Так, у нас э -э сюда, и вон там какая-то хижина еще. Там, я так полагаю, город. Тут какая-то хижина, непонятная. Но, наверное, сходим сначала в хижину, посмотрим, что там. А в город уже отправимся потом. Еще, смотри, здесь куда-то. Ой, еще и сюда какой-то проход. Если это она шумела умела на первом этаже, нужно попытаться выманить ее наружу. Ты это имела в виду, когда говорила про. Как же ты назвала эту поездку? Ага, да, у слада для души и разума. Теперь я понял, что ты имела в виду. Ты хотела, чтобы я сошел с ума, хотела запечь меня в сумасшедший дом до конца моей жизни. Но зачем? Хватит прятаться в лесу. Выходи и поговори со мной. А да, чувак с такой паранойей, короче, тебе уже давно пора. Дурка плачет по тебе. Ты не думаешь, что сейчас чувствуют наши родители? Все верно, отец всегда питал к тебе отвращение, Сомневаюсь, что он был сильно удивился Но как же мать, ее-то за что? Разве она мало настрадалась при жизни? Ты причиняешь всем мучения сейчас Не только мне Ничего и никого, лишь тишина Я здесь лишний В смысле лишний? Лишний, блин Так, а документами может покидать Давай-ка четкий Нет, нельзя торопиться, вряд ли это будет верным шагом а, одеяло Господь, это Нет, это неправильно, боже, что я делаю Ладно, окей, а, что я делаю, что я делаю Пошли, короче, туда, в дом Кто-то только что отошел от окна Возможно, местные жители видели, кто входил в готтедж Или знают хоть что-нибудь о Виктории Надо их расспросить либо это были соседи. Кстати, как вариант, сами соседи. Окей. Так, ладно. А, что у нас тут? Ох ты, сколько всего много. Так, это дорога назад получается, наверное. Тут что-то с де дерева. Привязанное, кстати, дерево. Смотри, наверное, чтобы не упало, да? Мертвое дерево с надписью вырезанное на стволе. Так, а что за? Судя по всему, надпись вырезали на свале очень давно. Четыре буквы разделенные крестом. В и К, Д и П. Похоже, это дерево до сих пор не срубили только из-за надписи. Угу. Так, ладно, риску запомним, что она здесь есть. Не зря, она там. Так, окей, давай-ка здесь посмотрим. Окно. Окно в подвал. В подвале, наверное, у соседей какая-нибудь дичь по-любому творится. Там кладбище этого дома. Есть, скрытое в, в кромешной семье. Кладбище! Да ладно, кто будет делать кладбище э -э под домом. В подвале. Первый раз вообще такое слышу. Просто первый раз такое слышу. Падший ангел. Похоже, жильцам этого дома все равно. Не могу. Это будет в спину от натуги. Да звездец, ты ч такой хиляк то Паранойя, хиляк вообще просто ни, ни о чем. Нужна палка, короче. Нужна палка, нужно подсунуть, короче, и приподнять. Хотя фиг знает. Нет, наверное, так не сработает. Окей, а. Давай посмотрим просто. Ваза. База, база. Так в окно пойдем. Входим сразу через окно. Сходу просто. Внутри пустынно и темно. Не считая слабого света свечи, едва-едва можно различить мебель, накрытую покрывалами. Мебель, накрытую покрывалами. Обычно покр... обычно покрывалами э Ну, когда, когда далеко, далеко там или надолго уезжают, да, там, или что там. Или когда вообще продали дом, новый дом, да, там, одеялами, короче, или покрывалами, накрыта мебель, чтобы не запылилась. Да. Странно. Но мы кого-то видели. А, Ее держал ангелок, от нее с Мурадом смерти. Внутри этой вазы гниющая плоть. Но мы кого-то видели в доме, значит, он не пустующий, по идее. Точная копия вас с другой стороны, но в этой стоит пожухлое растение. Через него ничего не видно. Сплошная тьма за стеклом. Ладно, дверной молоток. А, это типа вот эта ручка, которая стучать, да? Ну, ладно, давай постучим. Не будем сразу вламываться. <смех> Чего там поскребся, как кошак-то? It. Не постучать, прошел. Не постучать. А кулачком! А кулачко. Нет, а кулачком не постучать, нет. Надо <смех> обязательно вот этой э, дверной молотком. Кулачком-то постучи. Вы не против, если я подниму э, вашего прелестного ангела. Нехорошо, хорошо оставлять его в таком состоянии. Да, постучи ты, -мо. Во, во, кулачком, ку... я, мы прибыли вчера вечером, вы, наверное, нас слышали, мы с девушкой еще громко спорили во дворе соседского дома Я ее ищу Так Мы приехали, а потом она куда-то отсюда ушла И так и не вернулась Опа вы ее не видели? Не знаю, может, она и вовсе никуда не уходила? Может, там глухая немой какой то живет? Может... Он просто игнорит. Живет неподалеку от леса. Сами-то в него, не небо... небось, ходите? Вы в лес ходите? Там безопасно? Блин, что за вопросы-то? Вы, случайно, не видели, направлялся ли кто-нибудь недавно в лес? Да нет. Я не хотел вам мешать И? Дверь-то открылась Я совершил ошибку, прошу прощения, мне и вовсе не стоило... Че он такое увидел? -то? Почему нам не показали? Рыли, а че он такое увидел? -то? Ну хорош ты, что-то там, обосрался что ли? Во. Не, я хочу посмотреть, что там, что там такое. Второй раз я туда не пойду. Либо там кто-то, короче, какой-то больной человек, либо... Не понимаю. Не понимаю. Так, окей. А у нас осталось с вами в дом. Мы посмотрели там какую-то дичь видели, но нам его не показали, жалко. А остался, получается, город, да? И зашел я в долину, где затаилась смерть, осознавая, к чему ведет мое решение. А Николай уже был там. Или это не город? А, нет, город. А она была права, не зря этот город скрыт в горах. Жаль, что он на поверхности стоило бы закопать его под землю. А, за Николая играем. Вот мы и пришли. Давай-ка выслушаем, что скажет наш преступник. Преступник? О, ни хрена себе. Блин, довольно долгая демка, да? Довольно долгий пролог такой. Ну, длинный. Я что-то даже чую, что нам еще на одну серию хватит. Потому что эту серию уже скоро надо заканчивать. Гротески. Так, это обратно получается. Скульптурное изображение священников. Все так и смотрят на тебя. Памятник. Священник с кинжалом в руке. Если верить надписи, это Иван Катар, местный святой покровитель, живший в городе с 1159 по 1218 год. Так, окей, а вывеска. Пока в дома мы не заходим, мы сейчас пока осмотримся здесь вокруг. Не разберешь, что тут написано, но судя по вывеске, что там муниципальное. Муниципальное. Угу. Ну, с такой большой, ну, как бы, в принципе, большой дом, да, и он прям так вот выделяется. Это, скорее всего, какой-нибудь там, не знаю, типа мэри, администрации, наверное, что-то такое. Так, окей, а вывеска. Еще он туда у нас? Проход, туда проход. А, погоди, пепела чучела. Это все, что осталось от чучела, которые местные жители сожгли на площади прошлой ночью. Чучело. А погоди, чучело, чучело. Чучело когда сжигают на масленицу, что ли, да? Или когда-то? Конец масленицы, да, сжигают. Чучело. А еще туда. Блин, ходов вообще много. Исследовать, не исследовать, короче. Сувенирный лавчак. Короче, сувенирная лавка я такой. <laughs> так, и здесь что у нас? Вывеска. Это какой-то паб, наверное, или бар. Сопудово. Горский. Горски. Ну. Еще не хватало их разглядывать, как безумец какой-то. Горский, кафе сборки Горского Так, ну в принципе я все осмотрел. Ладно, первым делом что там первым делом, ну не знаю, давай в сувенирную лавку зайдем, посмотрим, что это. Тебе бы сходить в таверню. О, привет, привет. И вам здравствуйте. Ты что? Тебе посмотреть? Таверни? Таверни это вот это, наверное, по полюбасу, по таверни. Вот это что за дом? Так, ладно. Таверни значит таверни. Таверни значит таверни. Окей, дав, человек. А это не человек, это, это, это дабр. А вот этот человек. Без ног, правда? Понятно, да? Вот этот Даур? Он не человек. А вот этот человек. И он не Даур. Окей, ладно. Надо заканчивать, короче. Продолжим уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.